Так, смотрите, ну, значит, а, сейчас а, хочу показать всем мужикам, которые работают на вахтах, на стройках и прочее. Простые способы, как вы можете не покалечить своих коллег, но при этом а, достаточно ли, быстро виснуть их ну, в строй, да, для того, что... Не факт, что поможет, да, но большую часть снимем. Помнишь, да, у тебя справа напряжение? Расслабляй. Расслабляй. Берем полотенце длинное или можно кофту, что-то тоненькое должно быть. На, придержи ноги. Не обязательно валики, как там лежат. Не обязательно, чтобы был раздетый, можно и в одежде. Смотрите, перекинули. Взяли за концы, чтобы он не удавился. Здесь должно быть расстояние, чтобы он не задохнулся. Вдох глубокий. Носом выдох. Расслабился. Без резкого выдох. ты напрягаешься. А мне нужно мягенько. Давай, вдох. выдох. Все, расслабься. Дыши, дыши, дыши, дыши. Дыши, дыши, дыши. Суть такая, что вы должны только продернуть. Дальше. Нам нужно подвинуть его поясницу. Вдох глубокий. Профессор фитц говорил, что вот этим движением мы можем втянуть грыжу назад. Вдох mm -hmm. глубокий. Вода. Дальше. Взяли за ступню. Расслабься. А Дальше поднимаемся, ко мне. Дальше, руки за голову, замок, замок. Смотрите, руки просовываем сюда, сюда, ближе к грудным мышцам, вот к этим. Дальше. Руки я ему накладываю потом сюда, чтобы они у него не скользнули. Вдох глубокий. На себя отклонил. Выдох. Плохо выдохнул. Зубы сжал. Еще раз. Все. Ладик. Вообще Борваться можно в этом моменте. Все. Делайте так три раза и все спина Это шутка, конечно. Один раз достаточно. Подпишитесь на наш канал